В последние несколько лет активизировалась дискуссия на тему возможности возврата к золоту в России, не то в виде золотого стандарта к рублю, не то вообще в виде самого настоящего червонца. Почему это происходит, понятно. В мировой экономике наметился курс на постепенную дедоларизацию, но свято место пусто не бывает. Вот потому и вспомнили про золото, что было свергнуто с пьедестала коварным американцам. Однако насколько адекватна подобная денежная реформа в современной России? Когда сегодня говорят про золотой рубль, вспоминает царский червонец цвета и сталинский золотой рубль, а также несомненные экономические успехи, связанные с этими историческими личностями. Дескать, вот ведем его вновь и заживем. И кажется, что для этого есть все предпосылки. Россия располагает огромным запасом данного драгоценного металла, пятым по величине в мире. Соединенными Штатами мы вроде как боремся, от их три трижерис избавляемся. Давайте ведем золотой стандарт, и все сразу же наладится. Может быть, а может быть и нет. Тема очень непростая, есть масса мнений, и за, и против, каждая сторона приводит свои аргументы разной степени убедительности. Не претендуя на истину, в последней инстанции докинем к золотому рублю свои пять копеек. Недавно по данному вопросу высказалась глава Центрального банка РФ Эльвира Набиулина, но ее заявление оказалось внутренне весьма противоречивым, что касается введения каких-то параллельных денег, более обеспеченных. К нам обращались несколько раз с такими идеями, в том числе с обеспеченными золотом и так далее. На наш взгляд, это будет иметь негативные последствия, потому что создаст две параллельные денежные системы. Почему же глава мегарегулятора говорит о каких-то параллельных деньгах? А вот представьте, что завтра ЦБРФ все же вводит золотой стандарт. Это будет означать, что он берет на себя обязательство обменивать коммерческим банком рубли на золото по фиксированной цене и обратно. То есть, банки должны иметь возможность в любой момент продать золото Центробанку по тому же курсу. Чего этим можно добиться? Рубль становится стабильной и крепкой валютой. Здорово, но тут же вылезает масса сопутствующих проблем. Во-первых, количество золота в России и во всем остальном мире ограничено. Его невозможно напечатать дополнительно. Объем уже выпущенной денежной массы будет превышать объем золота, который он должен обеспечить. Чтобы обеспечить им хотя бы 50% рублевой массы, понадобится где-то докупить еще несколько тысяч тонн золота. Где столько взять, непонятно, но понятно, что такой повышенный спрос точно приведет к его удорожанию. К слову, золото – это волатильный актив, он имеет свойство дорожать и дешеветь. Во-вторых, не будем забывать, что мы перешли к расчетам с иностранными партнерами в национальных валютах. Можете даже не сомневаться, что китайские и иные поставщики с удовольствием примут обеспеченные золотом рубли. Помните, еще французский президент Деголь посылал в США военный корабль, груженный долларовыми купюрами, с требованием обменять их на золото? Точно так же золото в итоге физически утечет из России. Это означает, что придется создавать параллельно два разных рубля, внутренний, который по-прежнему можно свободно обменивать на золото, и экспортный. Вот так у нас может появиться сразу две параллельные денежные системы. Экспортный рубль тоже придется как-то обеспечивать, но уже не физическим золотом, а какими-нибудь золотыми облигациями Центробанка, торгуемыми только за рубли на московской бирже или еще как. В руководстве мегарегулятора от подобных перспектив явно не в восторге, судя по заявлению Эльвиры Набиулиной. Мы с вами в давнем уже прошлом в Советском Союзе уже это проходили, когда есть официальные курсы, рыночные курсы. Важно, чтобы национальная валюта, в какой бы форме она ни была, наличной, безналичной, цифровой, она вызывала доверие, не обесценивалась. Ну и, в-третьих, для чего все это делается? Чтобы просто укрепить рубль? Так он нашим властям сильным и не нужен. Заметим, что тут глава ЦБ РФ допустила некое лукавство в своем заявлении, а что значит «обесценение рубля». Это высокая инфляция, когда за тот же рубль, вчера, можно было купить какое-то количество продуктов, а сегодня уже не купишь. Это доверие к рублю. Поэтому, снижая инфляцию, мы увеличиваем доверие к рублю. Центробанк по факту сам сознательно работает на девальвацию рубля поскольку слабая национальная валюта более выгодна отечественным экспортерам природных ресурсов, а федеральный центр имеет больше возможностей по выполнению своих социально-экономических обязательств перед населением. При сырьевом характере российской экономики никакой крепкий золотой рубль мегарегулятору просто не нужен, напротив, даже вреден. Рассуждая на тему возможности введения золотого стандарта, надо начинать с вопроса, зачем это делается. Получается, что пока незачем. Впрочем, на истину, в последней инстанции мы не претендуем.